ему доверяют самые сложные дела адвокат михаил керн знаток законов с богатой практикой адвокат михаил керн иммиграционное законодательство воссоединение семьи постоянное жительство и гражданство адвокат михаил керн защита от депортации и представления клиентов в иммиграционном суде Успешные апелляции адвокат михаил керн защита клиентов перед налоговыми службами снижение налоговой задолженности адвокат михаил керн Семейное законодательство. Михаил Кёрн, адвокат заслуживающий доверия. Телефон офиса 847 808 0420 847 808 0420. Народ должен знать своего адвоката в лицо и узнавать по голосу. Народный адвокат на народной волне. Народный адвокат. И с нами вновь один из лучших иммиграционных адвокатов этого города Михаил Керн. Здравствуйте. Здравствуйте, я могу по почему один из... Ой, извините, извините, не хотел вас Какой обидеть. Я впровадил сегодня, слушайте ужас. уже. Да, да, да, да. Ну, несмотря на -да его вот такой -да непростой характер, он действительно -да. замечательный адвокат. Несмотря на его непростой характер, он замечательный адвокат, и если уж вы стали его клиентом, то э, я больше чем уверен, что ваши, э, во-первых, до проблем не дойдет, ну а если уж случились, то Михаил, как правило, их решает, щелкает, как орешки. Но при этом я должен еще раз подчеркнуть, что не доводите дело до проблем. Если есть какой-то вопрос, который, ну, который, вас, который вы собираетесь самостоятельно решить, это может привести к проблеме. А вот проблема решать гораздо сложнее, чем просто решать вопрос. Я прав? Абсолютно верно. Это как медицине предотвратить заболевание, как правило, гораздо легче, чем вылечить, когда оно уже появилось. Или запущенное заболевание. Поэтому никогда... Знаете, что иногда мы слушаем своих знакомых, друзей, которые, может быть, проходили через эту же процедуру, но там бывают разные нюансы. И если... В одном случае нужно было одно решение, а в другом совершенно иное. Хотя кейсы могут быть похожими, но, опять говорю, есть нюансы. И вот эти нюансы могут а, сыграть с вами плохую шутку. Поэтому не, не прислушивайтесь, не берите, не принимайте за чистую монету то, что вам говорят а, ваши друзья, знакомые, родственники, которые когда-то сталкивались с решением иммиграционных вопросов. Обратитесь к адвокату, это будет и надежнее. И дешевле, чем потом исправлять ошибки, которые вы допустите. Кроме того, офис адвоката занимается семейным правом. То есть, ну, если случилось что-то такое не безрадостное событие, вы проходите через процедуру банкротства, там определиться с детьми и так далее. То же самое. Банкротство, развода. О, простите, развода. Почему я сказал бан банкротство? Ну, потому что на самом деле это банкротство, если развод. Ну, то есть такое моральное. А через процедуру развода обратитесь к адвокату, и это тоже в значительной степени избавит вас от головной боли. Ну и с налогами. С налогами это то, от чего никому из нас не, не уйти. И самое ужасное, что мне тоже не уйти. Сергей, я вас на секунду прерву, просто вы сказали с налогами, для меня это сегодня больной вопрос вы знаете, вчера был подписан новый закон, то, есть, то что до сих пор долго где-то варилось, были лозунги, были призывы, были обещания, но вчера, значит, новое законодательство было принято, подписано, и я в ужасе, нет слов, впервые, крайней мере, на моей памяти, когда налоговое законодательство меняется, не глядя вперед, а вот сиюминутно, на середине налогового сезона. И, в принципе, вчера у меня ассистентки, две сидели на телефонах, ничем другим не занимались, не обзванивали всех клиентов, у кого назначены appointment, и задавали один гениальный вопрос. Была у вас а, безработица, получали вы в 2020 году или нет? Если ответ был «да», мы автоматически просили людей перенести их на, на пару недель вперед. А, почему? Потому что новое законодательство, кроме прочих вещей, которые она сделала, оно освободило от налогообложения первые 10 200 а, пособия по безработице, которые люди получали. Гениально. Здорово? Здорово. Одна проблема – то есть у нас сейчас середина марта, самый разгар налогового сезона. Многие люди уже подали декларацию, многие готовятся это делать в ближайшие дни, а закон приняли. Но не забывайте, что в данном случае федеральное агентство, то есть федеральная налоговая служба, должны разработать систему, как внедрять этот закон в жизнь. Каким образом? Что делать тем, кто уже подали? То есть то ли людям необходимо будет делать поправки, то ли им будет разрешено воспользоваться этим списанием, если они пропустили. В этом году следующем мы не знаем. И как штаты будут реагировать на это изменение в законе, тоже неизвестно. Потому что одни штаты скажут, окей, если федералы не облагают налогом эту сумму, мы тоже не будем облагать. Другие штаты скажут, иди к черту, федералы могут себе позволить такую роскошь печатать деньги, мы нет. Поэтому мы будем облагать эту всю сумму пособия заработиться налогом, независимо от того, что будет делать федеральная власть. То есть на то, чтобы ответить на эти вопросы, разработать систему и так далее, потребуется время. И я так очень-очень консервативно говорю, как минимум пару недель, скорее всего, что дольше. И вот такую бомбу на нас вчера эти гении сбросили. То есть... Люди, которые уже заполнили декларации, и те, которые должны прийти, по сути дела, не знают, или облагать эту сумму налогом, или не облагать. А, то есть, нет, то, что ее не облагать налогом, я знаю. Вопрос, как именно? То есть должны быть разработаны, не забывайте, что более 90% деклараций подается электронно. То есть должны быть системы, которые смогут в программе говорится, исключить эту сумму от налогообложения, и чтобы это не выглядело как сокрытие суммы. То есть должны быть чисто технические вопросы применения этого закона, внедрения его в жизнь. Оно не делается overnight. Я не знаю, каким местом думали наши законодатели, когда э, вот так вот. То есть, опять-таки, если бы они это сделали 1 первых числах января, файн. У нас такое бывало, когда э, буквально в последние дни года принимались какие-то изменения к налоговому законодательству, и то налоговое тогда э, как бы используется как оправдание, почему они позже начнут налоговый сезон, позже начнут обрабатывать декларации, что вот вы в самом конце декабря что-то изменили, а у нас сейчас середина марта, то сейчас... Происходит налоговый сезон, и они меняют налоговый закон. Каком воспаленном мозгу это могло зародиться, я не знаю, но вот с этим мы имеем дело. Да. Ну и вообще, что касается этого закона, он вызывает больше вопросов, чем, чем ответов. Хотя действительно приятно людям получить по 1400 долларов. Это всегда ну, это человеческая натура. Сергей, у меня один вопрос Да, это здорово, лишь получить лишние деньги Кто-то раздумался о том, откуда Возьмутся деньги, чтобы это все финансировать О том, во сколько раз больше Мы заплатим налогов В следующем году Через два года, через пять, через десять Сколько, опять-таки, если мы Это наши дети будут платить За эту маленькую Косточку, которую нам сегодня бросили Ну, которую преподносят Как спасение экономики Как, так сказать, миллион человек мы вытащили этим чеком из бедности и вернули к жизни и тогда ну, в общем сейчас вся эта команда ринится по городам и весям продавать этот закон уже не законопроект а этот закон и рассказывать какой он хороший значит получив 1400 долларов чек на каждого жителя сша повесили долг почти в тысяч долларов ну это подсчитали специалисты я смотрел цифры то есть вот под ты бы согласился в банке взять такой кредит, там, скажем, 1400 долларов, а отдать 6000 тысяч с, с учетом процентов. Ну, в общем, в общем, сказочно. Страшно. Одно слово страшно. Сказочная страна. А скажите, Михаил, а вот, скажем, изменение правил, не не изменение закона. Я понимаю, если закон поменялся, то он поменялся. Я сейчас говорю об иммиграционном законодательстве. Ну а изменения правил как-то влияют на, на то, что вы делаете, на то, что говорит закон, как-то или не влияет абсолютно? Не влияет, естественно. Сергей, давайте, а, может, объясним ради, радиослушателям, если они как бы далеки от этого, что такое закон, что такое правило. Закон ⁇ это то, что наши законодатели создают, и они говорят, что должно быть так. Правило ⁇ это то, как ведомство, которое занимается, если угодно, внедрением этих законов в жизнь, не расписывает более конкретно, как это будет делаться. Хороший пример. На прошлой неделе, на прошлой на этой неделе, я потратил, очередной ну, раз, какое-то время с клиентом разрабатывая форму как бы, заявления о самодостаточности, которая необходима для иммиграционного дела на основании правил, которые были приняты в 2019 году. Помните, новое, много разговора было о паблик-чайшелу. О чем, о чем многие называли это новым законом? Закон древний. Закон элементарно говорит о том, что э, человеку не может быть э, да, статус постоянного жителя или открытого виза, если человек не доказал, что он будет самодостаточным. То есть, другими словами, если есть вероятность, что ты сядешь на шею налогоплательщиков тебе э, значит, откажут визу или в статусе. В 1999 году Э, иммиграционная служба внедрила правила, которые говорили о том, как этот закон будет интерпретироваться и применяться. И там, в принципе, все было очень просто. Достаточно affidavit саппорта, финансового гаранта от того, кто вас вызывает, либо другого лица, который готов вместе с ним разделить эту ответственность, и значит, считается, что вы выполнили требования закона, доказали, что вы будете самодостаточен. В 2019 году были опубликованы и приняты новые правила, где, как вы помните, все ужесточилось, где, в частности, использование тех или иных государственных программ помощи малоимущим, рассматривался как отрицательный фактор, который говорит о том, что у вас высокая вероятность, что вы будете как бы у налогоплательщиком, не будете самодостаточным, и поэтому вам могли на этом основании оказать в статусе, где финансового гранта самого по себе было недостаточно, необходимо было доказать, что вы действительно что-то из себя представляете, в частности, где просили рассказать и документально подтвердить свое образование, опыт работы, какие-то профессиональные сертификации и так далее. А, то есть это, вот эти все требования, это правила, которые говорят о том, как интерпретируется и применяется закон, который, в общем, в общих чертах говорит, докажи, что ты не сядешь на шею налогоплательщиков. А, 9 марта, в этот вторник, а, федеральный суд по э, Верховный суд США, по согласию сторон. Причем, стороны, это было, с одной стороны, Куккаунте еще ряд организаций, а с другой стороны, э, Федеральная миграционная служба э, значит, э, как бы отклонила апелляцию по этому вопросу. Э, то же самое произошло в ряде апелляционных судов и вступил в силу приказ Федерального судьи, который сказал: Нет, новое правило не годится, неправильно, нехорошее, мы его запрещаем к внедрению. И поэтому, начиная с 9 марта, и все вот это понятие public charge, которое вступило в жизнь и всех очень напугало в 2019 году, было убито. И мы вернулись к правилам 1999 -го года. То есть закон в течение всех этих лет не менялся. Что менялось, это правило, которое депретирует, как этот закон будет применяться. То же самое, наверное, можно сказать о, о депортации, скажем. А Предыдущая администрация а, депортировала там, людей, которые нарушили закон, криминальный закон а, Фелони не, не, не какие-то там тикеты за превышение скорости, а за криминальные преступления. Новая администрация сказала: Не-не-не, стоп. И какой-то судья, по-моему, в Техасе сказал, в Техасе, заблокировал это гениальное решение ну, администрации просто слепо заморозить депортацию, и судья это заблокировал. Ага. Ну вот иногда решения судов бывают и, так сказать, разумными, что, что называется с sense. Когда преступников депортируют, это нормально. Я не говорю, что нужно депортировать моментально всех, кто здесь находится нелегально. Сергей, вы знаете, в том-то беда, что я, в принципе, против крайностей. Ни одна крайность добра не доводит. И у меня была ситуация, где человек со старым приказом депортации, с абсолютно кристально чистой уголовной историей, содержался под стражей, и его собираюсь депортировать. В общем, я подал прошение отменить приказ депортации и говорил с работником иммиграционной прокуратуры, которая мне сказала, знаешь, я с тобой абсолютно согласна, я прочитал твою петицию, вот если бы мое было решение, я бы сказал сто процентов ее надо удовлетворить, но мне запрещено с тобой соглашаться. Политика нашего офиса, что мы сейчас будем зубами рвать и противостоять любой подобной петиции, даже абсолютно э, честный, законопослушный человек, который работал, платил налоги и сделал все хорошие вещи. Если есть приказ за депортации, мы должны добиваться его депортации любой ценой, насколько бы он в, моем, в моих глазах не заслуживал то есть Это крайность, которая э, абсолютно жестокая, неприемлемая, которая в принципе лишила нас э, определенного количества хороших, честных, законопослушных, трудолюбивых людей. Другая крайность, которая говорит «всем добро пожаловать, мы никого не будем депортировать, также недопустимо, потому что есть люди, которым в этой стране не место». То есть та политика, которая э, все-таки позволяет людям, принимающим решения, будь то судьи, будь то, э, как в данном случае вот у меня был разговор с работниками иммиграционной прокуратуры, э, будь то иммиграционная дает им э, знач, значительную степень, э, скажем так, право принимать решения э, на свое усмотрение на основаниях факторов данного конкретного дела, а не сгребая всех под одну, по одну гребенку в ту сторону или другую. Скажите, какие-то изменения в работе иммиграционных служб происходят, ну, более становятся доступными или по-прежнему все еще? Да нет, вот. вы знаете, опять-таки, где-то какие-то отголоски, даже я бы сказал обещания того, что мы заметим хорошие изменения, это больше, чем мы реально видим каких-то изменений. Вот. Значит, Айс сейчас опубликовала, то есть Айс, вы знаете, миграционная полиция, официально опубликовали значит, правила, у нее разработали новую процедуру пересмотра дел. Все очень обрадовались, ура, вот сейчас они начнут закрывать дела на депортацию против людей, которых хоть и без статуса, но тем не менее менее, в принципе, является благом для этой стороны больше, чем вредом. То есть люди, о которых я говорю, то есть те, кто работают, платят налоги, содержат свои семьи, не совершают преступления, все, за вас нет, зря радовались. Это новая процедура пересмотра дел касается только вопросов содержания под стражей. То есть, если человек находится под стражей, то мы можем использовать эту процедуру, чтобы просить пересмотрения и освобождения человека из под стражи. Но если человек, который, опять-таки, ничего кроме блага этой стране, не приносит. Вот если он попал в процедуру перед иммиграционным судьей, сегодня не существует процедуры, как это было когда-то, когда я мог предложить иммиграционной прокуратуре закрыть или заморозить процесс против такого человека. То есть сегодня такого еще нет. Об этом говорят, как о чем-то, что следует ожидать в будущем, но сегодня этого нет. Ну и теперь я обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, те из вас, кто слушает нас по радио. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Раз в неделю у вас появляется уникальная возможность позвонить, непосредственно пообщаться с адвокатом, задать ваш вопрос. Он, возможно, задаст какой-то встречный вопрос для того, чтобы уточнить ситуацию. И вы, по сути дела, получаете бесплатную консультацию, что на самом деле радует иногда. А в то же время те из вас, кто смотрят нас на Facebook, почему-то люди предпочитают писать нам в, как бы в личку, вот что называется, в Messenger а не в комментариях. Пишите в комментариях. Я понимаю, там, если есть какой-то вопрос, и вы не хотите, а, хотите остаться анонимом, то пон понятно, по пишите в личку. Ну, а если общий вопрос такой, то пишите в комментариях. Я с удовольствием зачитаю ваш вопрос, и другие посмотрят и услышат ответ. Хотя от этого специалистами вы не станете. Это ваша конкретная ситуация, это ваш конкретный вопрос, и, возможно, Михаил даст вам ответ, который вам поможет принять правильное решение но для всех остальных у каждого в каждой избушке свои погремушки и какие-то какие детали разные могут быть отсюда и, и так далее. значит вот пришел вопрос э, на Facebook в messenger как раз брак с держателем грин карты супруга в процессе ожидания интервью на политическое убежище уже три года. Даст ли это ей возможность получить грин-карту через брак? Может ли она получить грин через брак? Да, разумеется, может. Вопрос, сможет ли она сделать это, не покидая страну, а тут, возможно, варианты необходимы. Опять-таки, необходимо знать больше информации. Uh, то есть uh, меня, в частности, интересовала бы хронология, когда человек въехал в страну, uh, подал на убежище. Uh, то есть если у человека не было... Uh, то есть если человек был в законном статусе и сохранил этот статус, то человек может получить статуса, не, не, не отходя от кассы. Если человек, то есть знаете, как время, пока рассматривается анкета на политическое убежище, не засчитывается в незаконное нахождение в стране, однако... Статус она автоматически не сохраняет. Если вы каким-то другим способом сохранили статус, отлично, вы можете сразу подать, и уже сейчас, несмотря на то, что супруга грин получить статус постоянного жителя. Если нет, то необходимо будет либо... Подождать, чтобы супруг стал гражданином США, либо альтернативно получить Provisional Waiver и выехать в консульское учреждение США за рубежом для получения статуса. То есть, опять-таки, хронология решает все. В данном случае в вопросе она не была освещена, поэтому трудно конкретно сказать. Но, в общем, вот такие вот варианты есть. Да, что касается консульских учреждений, они работают в... В нормальном режиме или по-прежнему? Нет, в нормальном режиме сегодня еще они не работают, они потихоньку начинают открываться. Я э, совсем недавно э, получил ответ э, на запрос в консульство США в Украине, в Киеве, э, где было сказано, что они, э, то есть если раньше они ограничивали э, только э, emergency плюс э, визы для супругов, и несовершеннолетних детей граждан США, сейчас потихоньку начинают открываться для проведения консульских собеседований для э, супругов и несовершеннолетних детей, постоянных жителей, то есть людей с грин-карты. Начинается какое-то движение, но, опять-таки, это еще не в полной мере. И о чем я предупреждаю своих клиентов, я понимаю, людям хочется скорее, чтобы все это произошло, но, ребята, давайте реально... Консульство почти год не работало. Представьте себе, какое количество необработанных дел, непроведенных собеседований там скопилось. И сейчас они, опять-таки, открывшись, работают не в полном объеме, не в полную силу, не проводят столько собеседований каждый день, как они это делали раньше. Поэтому как это не грустно, но, наверное, берите терпения, потому что я не думаю, что интервью будут назначаться сейчас очень быстро, даже для тех категорий виз, для которых они уже открыты. А скажите, вот сейчас тысячи детей э, без сопровождения родителей, которые переходят границу, их размещают, э, как наз назвали некоторые сердобольные, как во время Трампа это были концентрационные лагеря, а сейчас это фасилити такие для приема бедных несчастных детей». А по закону они, по-моему, должны содержаться не более 72 часов в этих э, центрах. Ну, закона никто не соблюдает, они содержатся немножко больше, но, в принципе, их так или иначе будут выпускать, развозить по стране и так далее. А, э, вот эти дети, их же тоже как-то какие-то иммиграционные службы, их кейсы должны рассматривать? Или все, приехали, привезли, скинули? И, или э, Сергей, я работаю очень шокирован, если я скажу, что среди моей клиентуры нет ни одного такого ребенка. Поэтому с этой областью миграционного законодательства я абсолютно не знаком. Я не знаю, как работает система с этими несопровожденными, как их называют, то есть с детьми, которые без родителей проникают в США. Я не знаю и не горю желанием, говорится, лезть в эту область. Окей, okay. хорошо. Тогда вот давайте обратимся к письму Диляры. Здравствуйте, жених моей дочери, гражданин США. Из-за Карантина не может выехать для регистрации брака, хочет вызвать невесту по визе, по визе невесты. Скажите, пожалуйста, виза невесты еще существует? Они существуют и отлично работают, и это действительно очень здоровая альтернатива для тех случаев, где... Либо не могут люди зарегистрировать брак, либо хотят, чтобы любимые или любимые оказались здесь скорее. Я объяснял в uh, свое время, uh, что если рассматривать то есть процесс от подачи первой петиции до получения статуса постоянного жителя, в принципе, должны быть пройдены те же самые шаги. Просто если мы говорим о визе жениха-невесты, значительная часть этих шагов будет пройдена уже, когда человек находится здесь. То есть открывается виза жениха-невесты, человек въезжает, в течение 90 дней вступает в брак, и дальше продолжается процесс. Если мы говорим о супруге гражданина США, о же или жене, то тогда весь процесс происходит, пока человек находится за рубежом. Поэтому если цель как можно скорее просто быть вместе, наверное, виза жениха и невесты сработает быстрее. Если задача в общем, чтобы весь процесс прошел быстрее от подачи до получения грин-карты, то э, возможно, что виза супругов будет чуть быстрее. Но весь этот процесс э, придется выжить за рубежом. Но, опять же, там свои проблемы, там консульские службы. Так или иначе, придется обращаться, наверное, в консульство за визой. Естественно. И поскольку консульские службы еще не работают... Я не знаю, вы говорите вот с родителями, то, что связано в с родителями, как бы они рассматривают эти кейсы там в консульстве, и вы визы выдают. А вот что касается женихов, невест... А вы знаете, как раз нет, я сейчас говорю не о родителях, я говорю о супругах и детях, так а женихов, невест тоже потихонечку начинают. А, правда, смех и грех. У меня недавно было значит, вызов на собеседование по визу невесты, однако из-за затянувшейся разлуки в связи с коронавирусом пара распалась, и в решили отменить весь этот процесс. А, вот. Но в принципе, да, женихов, невест тоже уже начинают да, приглашать на собеседование, хотя, конечно же, далеко не так быстро, как это делалось раньше, далеко не так быстро, как хотелось бы ну, вот еще одно письмо и вопрос, к которому довольно часто обращаются. А Подскажите, пожалуйста, можно ли маме подать документы на туристическую визу, пока ее документы находятся на рассмотрении на грин-карту? Мама была в Штатах уже много раз, виза будет не первая. Я подала документы на ее грин-карту пять месяцев назад. Понятно, что ждать еще как минимум год. Вот и подумали, может ли она приехать пока по визе на лето. Подать на визу вполне можно. Очень важно, как я уже много раз объяснял, не забыть указать аппетиция, которая у на меня находится в рассмотрении. То есть э, э, в анкете на неиммиграционную визу, включая гостевую, туристическую, там есть вопросы, если я правильно помню, звучит так, что подавал ли кто-то на вас когда-то иммиграционную визу, надо ответить да и объяснить, кто когда почему подавал. Там также есть вопрос, где просят указать существующих в США родственников, включая детей, почему это важно. Да, видя, что у вас на рассмотрении дела на постоянное жительство, консульский офицер может заключить, что, возможно, вы хотите въехать сюда и уже остаться, и на этом основании отказать вам в визе. Если такое произойдет, конечно, неприятно, но не смертельно, значит, вы не съездите на лето, не погостите, но все-таки, когда весь процесс пройдет, вы получите свою миграционную визу и приедете в Америку. Если вы попытаетесь обманом путем получить туристическую визу и скройте э, либо факт существования дочери здесь, либо даже расскажете о дочери, но забудете упомянуть о том, что она подала на вас петицию, то это будет считаться обманом в ходе иммиграционного процесса. И на основании одного этого обмана вам могут отказать не только в туристической визе, но и в э, иммиграционной визе. То есть вы не сможете сюда въехать никогда, не, не сможете стать постоянным жителем. Очень болезненная, очень сложная ситуация. Не доводите до этого. Спасибо. Вот еще один, один вопрос пришел на мессенджер. Здравствуйте. Сдал тест на гражданство почти полтора года назад. Не хватило одной бумажки в документах. Сказали, если ее нужно будет, вышлют письмом, чтобы достал. Это кто у нас так пишет? Интересно. Ну, неважно. Никакого письма так и не пришло. Жду полтора года, уже на присягу. Звонил в USCIS, говорят, ждать. грин карта заканчивается в конце 2021 года. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. А, делать, требовать от них, чтобы они делали свою работу. А... По закону иммиграционная служба обязана было принять решение по вашему делу в течение 120 дней после собеседования. Если они бы вам выслали э, запрос на дополнительный документ или информацию, это бы остановило часы. Но если они запрос не выслали, они должны были принять решение в течение 120 дней. Вы можете э, то есть звонить им, ним, выяснять отношения, вы можете э, обратиться к в офис своего избранного представителя, там, конгрессмена, сенатора, попросить от них поддержки. Или же вы можете обратиться ко мне, если все остальное не сработает, э, потому что мой ответ простой. То есть оружие адвоката – судебный процесс. Я э, подал бы судебный иск против миграционной службы, и, э, как показывает практика, обычно это заставляет их проснуться и начать очень быстро работать, и делать то, что они должны были сделать долгое время тому назад. Спасибо. Вот письмо от Оксаны. Я приехала, пишет Оксана, в США по туристической визе. Вышла замуж перед окончанием срока визы. Муж подал все необходимые документы. Пришел запрос о дополнительных документах по налогам мужа. Он не смог предоставить текст-ретерн за последние годы. Написал письмо о прошении дополнительного времени из-за пандемии. Я так понимаю, что у него проблемы с уплатой налогов, но мне... Он в этом не признается. Я очень нервничаю и не понимаю, что будет дальше. Если дело передадут в суд на депортацию, как это все происходит? Сколько по времени тянется весь этот процесс? Как проходит процесс депортации? Чем он грозит? Можно ли не уезжать? Сергей, хороший вопрос. Дорогая радиослушательница, на самом деле... Надо поставить немножко другой вопрос: с моей стороны, я бы задал, будь у меня в офисе, очень простой: брак настоящий или эффективный. Если настоящий, значит берите мужа за шкирку, приходите ко мне, будем исправлять то, что вы напортачили. Судя по вопросу, я понимаю, что действовали без адвоката, то есть либо самостоятельно, либо использовали какую-то шарашку контору в подворотне, потому что ну, адвокат не допустил бы грамотный миграционный адвокат, не допустил бы, чтобы у вас возникли такие проблемы. Вопросы, касающиеся налогов и документов, были бы решены до подачи, а не после получения запроса на дополнительную документацию. Так? То есть я не знаю, еще можно что-то там спасти или нет, если сроки... Вы знаете, у нас на все запросы, которые были получены с 1 марта прошлого года по 31 марта этого года, кроме срока, который дается в их письме, автоматически нам дается дополнительно 60 дней на ответ. Так вот, если этот срок еще не прошел, возможно, можно исправить и подать своевременно, правильно и все решить. Если срок прошел, то они могут, но не обязаны принимать внимание то, что сейчас будет подано. Если кейс закончится отказом, возможно, есть смысл то есть, перепод... не ждать, чтобы вас передали в иммиграционный суд, а переподать все снова уже правильно, грамотно. Это тоже по принципу скупой платит дважды. То есть вы не обратились к адвокату, и в результате имеете то, что имеете. Знаете, иногда шокируешься, вот я, я говорю с людьми, говорю, как вы такое смогли сделать, почему вы не обратились к специалистов? Но мы-то знали, что у нас тут все честно, все правильно, зачем нам адвокат? Гениальная идея. То есть такое ощущение, что адвокат нужен только тем, которых рыльца пушку, которые хотят кого-то обмануть, что-то сделать незаконно и так далее. Дорогие друзья, это сложный юридический процесс. Даже несмотря на всю что кажущуюся простоту, это сложный процесс. И э, помощь адвоката вам необходима, даже если у вас все честно, правильно и хорошо. Э, скажу как пример, у меня сейчас столкнулся с большой... Ну, как бы сложностью э, в кейсе, который недавно меня наняли люди, э, было подано в семьи много лет назад. Люди долго ждали. Сейчас подошли к финишной черте, оказывается, что кто-то что-то где-то недоработал пять лет тому назад, и в результате сейчас один из членов семьи, скорее всего, не сможет иммигрировать, не сможет воспользоваться этой петицией, которая была подана столько лет назад. Причем я гарантирую, что если бы кейс ввел иммиграционный адвокат, а не, как это, ну, Кленко назвал, по-моему, иммиграционный специалист из какого-то общественной организации. Так вот, если бы не Шарашкина контора, а настоящий адвокат то эту проблему можно было бы избежать и вся семья сегодня готовилась бы эмигрировать в Америку так все вместе то есть экономия это, pardon, называется экономия на агурте давайте попробуем ответить на вопрос радиослушателей добрый день пожалуйста в эфире добрый день скажите пожалуйста за сколько времени до окончания грин карты нужно подавать на продление green у меня десятилетняя летняя грин карта в этом году она заканчивается Когда, за сколько времени мне нужно подать на продление Подайте за 6 месяцев. Больше, чем за 6 месяцев, у вас могут не принять анкету на продление. так? А меньше, чем за 6 месяцев, я бы не советовал, потому что они тоже не очень шустро работают. Поэтому, чтобы у вас минимальный был срок, когда, возможно, у вас на руках будет просроченная грин-карта, подавайте за 6 месяцев. За 6. Мне кто-то говорил за 3. Ну, я, вам я сказал. А, Опять-таки, мой совет – подавать за 6 если, ага. я бы сказал, поскольку у них может и больше шести месяцев идти на обработку, я бы хотел подать еще раньше, но я знаю, что если подать больше, чем за шесть месяцев, то они отвернут, не примут. За шесть они еще примут. Спасибо. Понял, спасибо большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Что мне может адвокат посоветовать? Я медикер. Первый получила в 2001 году. И все время был, пока не объявили, что надо э, получим новые. Это, по-моему, три года назад случилось. И я не получила. И несколько раз ходила в ССА. И все, что-то обещают, обещают. И до сих пор я не имею в э, карточке медикера новые. Мне очень жаль, что у вас такая ситуация, но, к сожалению, при всем своем желании я не смогу вам помочь. Я не работаю в этой области закона, я не специализируюсь в Social Security Law. Есть адвокаты, которые именно в этом специализируются. И если вы никак не можете добиться от федерального агентства, чтобы они сделали то, что должны, обратитесь к адвокату, который специализируется в этой области. Я занимаюсь иммиграционным, законодательство, семейным и налоговым обложением. Medicare и вообще Social Security, в общем, это не то, чем я занимаюсь. Извините. Спасибо. Удачи вам. Михаил, огромное спасибо. Прежде чем попрощаться, я хочу напомнить номер телефона. Ну вот еще один звонок принят. Нельзя оставлять людей без внимания. Добрый день. Добрый день. Просто ответ предыдущей э, женщине, которая спрашивала за медикер. Эту карточку можно заказать онлайн. Надо выйти э, social security.us.gov и э, заказать онлайн. Это просто в течение четырех недель они высылают новую карточку. Без проблем. Спасибо. Спасибо большое. Итак, надеюсь, что вы сделали для себя правильный вывод, что все-таки лучше обращаться к адвокату, чем в агенцию, как говорит наш адвокат. Запишите номер телефона 847 808 8080400. 808 Ну и, конечно, вопросы налогообложения сейчас актуальны, заполняются налоговые декларации, меняются на ходу законы, поэтому... Обращайтесь, обращайтесь в этом офисе, вам обязательно помогут. Михаил, огромное спасибо. Спасибо, всем замечательных выходных.